Всем привет, на связи ФСР и сегодня мы вместе с Деллом, именно так, играем в игрушку City Battle. И сегодня я поиграю за поджигателя вражеских пуканов. У него есть следующие способности. Второй шанс на кьюшечку прожимается, поджигатель восстанавливает прочность, расходуя заряд второго шанса. Заряд накапливается при нанесении урона и уничтожении противников. Смертельный урон при полном заряде не убивает поджигателя, а сбрасывает заряд, восстанавливая его прочность. Ударная волна. Поджигатель наносит мощный урон всем противникам в радиусе вокруг себя. Ударная волна имеет небольшую задержку между активацией и срабатыванием. И прыжок, который юзается на Shift. Поджигатель совершает мощный прыжок, нанося урон по площади в точке приземления. Три способности, Q, E и Shift. Давайте посмотрим, что из этого сегодня выйдет. Ну а мы поехали. 50 роботов у нас есть. Есть минус. Где? Челик, челик, челик, тебя. челик, стой, стой, стой. Серг, не убегай! Я пытаюсь этого поджарить, но он... Я же не ждал за тобой бегать. Все? Да. Застанил диверсант. Живи. Йо! Да господи, где он стоял? Можно мне объяснить? Где он стоял? Пока, диверсант. Так, щитки. А, перезарядка. Хиляю, хиляю тебя. Минус танк. Так. Слушай, за мной Ох двое охотятся. Сейчас дубай. Ну, вы вроде живете. Капец, тут два хила просто жгут. -яй, -яй, -яй, -яй, яй. Китайцы, китайцы, китайцы. Где? Yeah, вот он. Ага. Он да, улетел. Ага. И наш улетел. Дебил. Танка, танка. Я танку, я танка столкнул Жесть. Вот это мне нравится в этой карте, просто божественно. Так, подожди, да я подхилишь. У меня у самого хила вообще ноль. Давайте, долбанемся. Может, китайцы хоть раз научат это почему-то? Хм. А, не, ничему это не научат. Ой, а вот танка я сейчас не смог. Да, блин, заразу вам. Ох ты ж. Блин, еще перезарядка. Не успел я диверсанта раздалмажить. Так, так, так, у диверсант. Хопа, китаец, пока. Еще одного Я его уже который раз кидаю. В смысле еще раз? Ну ты не первый вот, раз. танк оттолкнул, но. Это было близко. Где вы, где вы, где вы? Челики, мне нужна помощь ваша. Меня тут хилет. Хоть кому-нибудь, хоть кому-нибудь. Я иду. Ух. Все, я успел телепортнуться. Там просто меня втроем они... Сзади, сзади Хилят. штурмовик, сзади да штурмовик. Тебе. Ой, тебе. Ой-ой-ой, вот это было больно. Вот это было очень больно. Так. Хеляю. Убиваем. Убиваю. Медик, медик, медик. Привет. Да, здесь, здесь, здесь, Все, минус, медик. Ты нар меня хиляет так, а мы тут, короче, выманиваем Челиков. Ого, тут это улетел. Да, да, да, да, да. Тут не любят летают. улетать. Тут просто капец. Хиляю, хиляю, хиляю тебя. Да, блин. Потом Давай, офисер, просто закончить. Я руби, не могу руби, его. Руби. Капец какой. Я понял, ты бегающий. верхнего не руби, нижних нижних руби. Вон диверсант стоит. Подожди, тут этот сзади решил а я, я, я, я, я, я, я, я жестко Где да ты? жестко очень жестко я уже все меня убили есть минусы оно а ну. так я нет нет нет обойдешься да что тебя танк. все меня У -у -у! вынесли Слушай, сколько я могу уже их выталкивать? Ой. Это уже пятый, которого я вытолкнул. Ты можешь многих еще вытолкать. Да тут Но... просто кто-то валится, кто-то, блин, я не знаю, от моих рук падает. Тут капец, сколько всего. Я не знаю, я штурмовика там толкнул. Есть. Отлично. Так, пошли танка. Поджарим мы тебя. Этого. Поджарить. А он не взлетит здесь? Диверсант сзади. Где? Я здесь, здесь, здесь. А, а мы вдвоем за тобой бегаем. Вот танк слева. Прямо ему в морду прыгнул Все. Давлю хил. Да. Кто его выхилил? Я выхилию а? тебя. Есть. Да, я заметил. Ух, какая-то опасная. Какая-то Хиляем, хиляем. Мы вдвоем тебя хиляем. Мне все равно замедляет. Это диверсант. Блин, я даже не успеваю пострелять. Так. Да идите на. Уху! Да двое вы... улетели в дырку. Да вот я их отправил просто в дырку полетать. И заколебали. Идите ко мне. Опа, опа, опа, опа, опа, опа, киляем. Как же он заблодал. Слушай, они еще подбирают усилители. Но они не полезны, они улетают, пропишь. Да, да, да, да. Опа. Летоный, блин. блин. Не получилось. У них там два диверсанта. <гас> вот Всё, это было же сейчас. Пуйдай. Не знаю, я походу. диверсанта куда отправил. Так. Блин, капец. я и больно. Стой, стой, стой на месте, стой на месте, тебя хиляют. Даю. Отлично, разбил да. башню. Хиляем, хилиаем. Диверсанты, диверсанты, Еще диверсант. Отлично. Еще одному башню разбил. Улетел. Да тут капец сколько всего летает. Все, еще один улетел. Блин, да что ж не наводится. Перезарядка, О, перезарядка. перезарядка. Пошел нафиг диверсант. Долго летел. Челик пришел. Иди сюда. Ух, ни хрена я от стенки от колбасы. Минус диверсант. китаец. Хиляю, хиляю, хиляю. Наверху, штурмовик. Да я не могу их задевать. Они, блин, да я понял, понял. Вообще никак. Капец. Я все, что могу, нажимаю. Ой, -ой, ой Хила, больше хила. Нужно больше хила. Я тут с китайцем раз на раз. Ух, ё Убил китайца. Euh, сюда кусок а -а -а -а -а не успел я к вам перейти так сейчас мы да ладно держись держись держись держись держись держусь так бегу бегу к тебе опа хиляю самое главное не улететь в диверсант опост... диверсант Да, такого позора нам не надо сарк держись хиляю хиляю как могу Могу так. я мощно, но не так сильно-то, господи, меня четверо окружили. Так. У нас разбилась пробуем, команда. Пробуем, пробуем, Надо сгруппироваться, офицер. Я здесь же вставил. Бегу к тебе. Есть. Пятый килл. Так, отлично. Хиляю. Диверсант. Отлично. Штурмовик, штурмовик, штурмовик. О -о -о. Отлично, победа. Вот такая вот каточка у нас получилась за поджигателя Пуканов вместе с делом Хиллом. Мы сделали напоследок даже 5 убийств. 5 убийств, ребята, подряд. Что ж, если вам понравилась данная серия, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк видосику. Напишите комментарий, хотя бы небольшой. Не буду я у вас уже просить большие комментарии. И нажмите на колокольчик. С вами был Офис Цирк. всем огромное спасибо за внимание и пока!